Всем доброе утро, мое любимое воскресенье. У нас сегодня короткий эфир, но сначала у нас еще минуточка. Я расскажу, что во время, знаете, пандемии мы перешли в онлайн, и сейчас мы потихонечку выходим в офлайн, то есть мы встречаемся вживую в Москве, и завтра у нас будет прекрасная Ксения. Я обязательно сделаю потом тоже пост в сторис. А Регуза, фамилия такая сложная, я не могу, может быть, могу ошибиться. Вот. И Ксения будет рассказывать про то, как развиваться не через сложные какие-то ситуации, а развиваться через интерес и такую радость, да, идти навстречу жизни. Это, на мой взгляд, очень важный формат. До него, конечно, нужно добраться еще, потому что зона комфорта на, на взгляд большинства людей вот как я вижу она но только в какой-то период времени начинает ассоциироваться с чем-то здравствуйте, с чем-то негативным, когда люди понимают, что они сами своими желаниями и потаканием своим желаниям завели себя почти в безвыходную ситуацию. Вот. Ксения завтра будет рассказывать, как прийти к такой инвестиционной формуле, когда мы каждый день по чуть-чуть начинаем вкладывать в свою жизнь свои же усилия. И как их так вкладывать, чтобы Женя, добрый день, присоединяю. И как их так вкладывать, чтобы со временем вот этот осадок, позитив... позитивный проц... осадок процветания, то есть плюс, да, он в нашей жизни вырастал. А, у нас уже есть ссылочка, в... она для того, чтобы вы могли зарегистрироваться и прийти на живую встречу. Потому что встреча с живым спикером, она всегда больше энергии, что ли, спикера передает. Женя! Здравствуйте. Слышно? Доброе утро. Супер, мне слышно. Женя, первый вопрос, который я обычно задаю спикерам, потому что с вами общается Лера, да? Как лучше обращаться? Ты, вы, дядя Женя? Женя, как удобней? Ну, можно дядя Женя, а ты, вы, как удобно вам. Ну, тогда вы. Раз вам, значит вам. Мне все равно, я, я люблю неформальность, и она как-то больше, скажем так, дает, мне кажется, отдачи. А Ну, Но, ну mm -hmm. крайне, mm -hmm. надо уважать. Дядя Женя, вот просто чудесное название аккаунта, и мы сегодня будем говорить про воспитание детей преимущественно, потому что именно на этом вы профилируетесь. И ah. наверное, может быть, хочется представиться, чтобы у аудитории было более обширное понимание? Я-то так не представлю, как вы сами себя. Ой, ну это самая слабая моя сторона, это не любовь к представлениям. Но самое главное, что хотела хотел бы сказать, это, во-первых, благодарю вас за возможность пообщаться и с вами, с вашими Свои. людьми, родителями прекрасными. Я отец, муж у нас с женой. Четверо деток, сын старший, три дочки. И до лет 12 уже я занимаюсь воспитанием, образованием детей разных, разных возрастов, разных программ. И дошкольные, и школьные. И есть опыт открытия своей школы, своего сада. Я являюсь центром, председателем Центра гуманной педагогики. И очень много программ у нас было и есть сейчас для учителей. Я очень люблю свои проекты «Школа родителей», «Школа учителей» и вообще считаю, что это первичнее, чем образование детей. Вот, поэтому если есть возможность общаться, кто считает себя родителем, я всегда рад. Вот так. Отлично получилось, не знаю, не знаю, скромность была в начале, прекрасное представление, теперь аудитория, которая не знакома напрямую, она представляет, с кем мы общаемся. Что я буду задавать вопросы и мы так будем развивать тему, и также я буду задавать вопросы, которые будут, надеюсь, сыпаться к нам в чатик. Так что я зона, я за этим слежу. То вообще самое важное в процессе воспитания гармоничного ребенка большой вопрос у меня просто есть свое предположение я его потом озвучу но хочется сначала вас услышать самое важное воспитание детей но там это важно очень много но один из фундаментальных вещей, скажем так да заключается в том, чтобы родители а, умели ежедневно смотреть на ребенка по-новому. А, и это невозможно сделать, если родители думают, что это ребенок их. А, да, они являются родителями, они биологически его м -м -м, ему дали жизнь, они дали ему тело, они дают ему крышу над головой, безопасность и все, во все возможное, что только можно дать. Но ребенок ⁇ это а, не их собственность, и это что-то абсолютно новое в жизни. Такого никогда не было и не будет в этом мире. Как никогда не бывает двух одинаковых рассвет и двух одинаковых каплей дождя. Но и в рассвете, и в капли дождя встроено все мироздание, вся Вселенная. И получается, что если мы с вами можем, как люди, любоваться рассветом, то мне достаточно странно слышать, когда родители не умеют любоваться своим ребенком, даже если они где-то неудобно, даже если они разрывают шаблоны наши и так далее. И вот если родитель настроится на такую волну мировоззренческую, вот очень много вопросов сразу снимается, потому что ребенок себя чувствует уже принятым по сути, понимаете? Вот мы очень часто говорим, вот детей надо любить это в первую очередь, детей надо принимать такими, какие они есть в первую очередь. Но как это возможно, если, например, там родитель не принимает себя таким, как он есть, и он вообще даже не знает, что значит «любить», потому что вся жизнь была выстроена таким образом, что мы забыли этот вопрос. И вот в «Школе родителей» мы очень часто возвращаемся именно к этим двум понятиям — любви и принятию, только как. Да? И вот постоянно вот учимся и учимся вот этому, этому элементарному навыку. Но как только это произойдет, как один из таких больших кирпичей, возникает сразу легкость и понимание куда двигаться дальше и ребенку хорошо и маме хорошо первых меньше тратится и много вопросов автоматически решается очень хорошо но ну, я бы так ответил. я благодарю за этот ответ <клышленный культура> у меня есть опыт в... ну поскольку я женщина мне больше через состояние проще заходить в такие формулировки, потому что у меня, например, не получается интеллектуально да, понять что-то и применить. Это очень сложно, потому что внутри есть более массивная формула, это вот внутреннее состояние, это у матерей, мне кажется, очень хорошо развито. То есть мы все головой понимаем, как правильно видеть, что ребенка нужно принять, да, что там не нужно на него давить, что нужно уважать границы. Кстати, ребенком может быть не обязательно ну прям ребенок, да, это может быть какой-то проект, который ты любишь. Ну, то есть это то, что мы создаем и через себя пропускаем. Ну, ну, по крайней мере, я от лица одной точно женщины говорю. Ну, в общем-то я знаю таких множество. И для меня ответом на этот вопрос я очень с вами согласна является ресурс. То есть когда женщина находится, мне сложно говорить за мужчин, но на самом деле я знаю, что у мужчин тоже очень большую роль играет ресурс. Когда женщина находится в ресурсном состоянии, ей очень легко смотреть на ситуацию как бы со стороны и относиться к этой ситуации по-доброму. А ситуации может быть что угодно. И как, какое-то развитие событий там, в своем деле, любимом, да, либо с ребенком какая-то история. Ну, то есть такое нецепляние. Потому что когда мы очень глубоко погружаемся в реальность, которая происходит, то чаще всего мы там делаем больше проблем, чем создаем решений. Вот. Спасибо огромное своим языком вы дополнили мою картину мира. Есть ли на ваш взгляд разница между воспитанием мальчиков и девочек? Ну, знаете, такой вопрос, который можно сравнить с вопросом, а если какая-то разница с землей и с небом. Вроде бы как бы это нас все окружает, и мы видим и то, и другое, и даже на горизонте видим их соединение, но они же не соединяются, они, они просто две абсолютно разных субстанции, не знаю, два разных мира, которые просто похожи которые нас окружают. И тот кризис, например, который э, я наблюдаю, и, может быть, и вы наблюдаете, и многие наблюдают, кризис отношений в семье, в том числе, mm -hmm. э, он вызван, на мой взгляд, э, тем, что э, наша культура и образование в школах, в частности, э, смешало два этих понятия. Mm -hmm. а, одинаковый подход к мальчикам и к девочкам, кроме э, физической нагрузки на уроках физкультуры, да, mm -hmm. э, дали возможность мальчику и девочку опыть настоящую их суть и настоящее вообще стремление к тем целям, которые заложены в их душе. Да? И мне кажется, что если родители и учителя, почему вот школа родителей, школа учителей очень важно они увидят, что это абсолютно разные вещи, я имею в виду детей, а вот именно подходы да, к детям к, к девочкам и к мальчикам, учителя начнут по-другому давать им задания и спрашивать эти задания, да. то есть возможность, что девочки и мальчики будут выходить более гармонично из школ и более гармонично складывать, собирать или как создавать семьи. Да? И если это произойдет, э, гармоничное создание семьи, то у нас есть шанс все-таки еще с вами успеть пожить в гармоничном, счастливом обществе. Э, я, опять-таки, ни в коем случае никого не обвиняю, не ослушаю, но вопрос реальных ресурсов и финансовых, и человеческих, и программных чтобы мы действительно поняли, что у мальчиков и у девочек абсолютно разный подход. Маленькая ситуация, вот просто из школы можно рассказать. Сидит за партой мальчик и девочка, и учительница подходит, смотрит, как они написали какой-нибудь стишок, и у мальчика чаще всего это получается чуть хуже, чем у девочки. И, она, и учительница говорит, «Витя, посмотри, пожалуйста, как она написала хорошо». Почему бы тебе не научиться вот у нее и написать чуть более лучше, а то ты пишешь, как курица лапы. И учительница уходит. Но что в этот момент понимает и Витя, и Алена. Витя понимает, что все несчастье в этой жизни от кого? Нет учителя, а именно от этой Алены. Потому что если бы не было Алены, учительница бы его не унизила сейчас, всем классов. А что Алена понимает? Алена понимает, что она лучше мальчика. И начинается у нас э, та э, прекрасная мантра, которую много женщин э, используют и страдают потом от этого. «Я все сама могу». да, все В семье она сама все может, и она лучше мужиков все это может, а мужчины тихонечко это все ненавидят. Сказать об этом не могут, поэтому они идут к, к своим друзьям, выпивают, работают 24 на 7, э, ну, чтобы не общаться с той, которая все может. Маленькая ситуация. За одиннадцать лет этих ситуаций тысячи происходят в школе. Тысячи. Конечно же, как мальчик может выйти из школы а, с достоинством оценить девочку, ценить ее, носить ее на руках, то, чего она реально заслуживает. Да? А как девочка может носиться на руках у мужчины, когда она абсолютно ему не доверяет и думает, что он ее не выдержит, потому что она вот там толсто, тяжелая или что-то еще в таком ключе? А все же хотят этого, все девушки хотят, чтобы они носились на руках, а мужчины нуждаются в том, чтобы они были необходимы, да, вообще вот этому миру. Это же, это просто в корне должно поменять подход и, вот к этому вопросу, который вы задаете. Я даже не знаю, где больше, в семье, дома, либо в школе. Мне кажется, это очень равнозначная вещь да я думаю что современная школа ну, поведение стандартное в школе со стороны учителей старших оно в принципе плюс минус отражает поведение в семьях. Ну, то есть я очень люблю фразу что каждый народ заслуживает своего царя мы плюс минус зеркалим друг друга. Вот. Есть, конечно, уникумы, я тоже, про то, ш, э, я тоже вижу эту разницу между мальчиками и девочками, более того, я проходила мужской путь сейчас, э, э, я абсолютно, ну, у меня другая картина мира, и я вижу, насколько она более гармоничная, насколько я могу там проявляться более гармонично, насколько мой муж может проявляться э, более сильно, и, честно говоря, я вижу, что выгоды здесь есть у всех и их гораздо больше ну и отношения совсем другие они рождают другие результаты у нас есть вопрос Раника Дар, шестой класс точка. будучи классным руководителем рассадила детей мальчик-мальчик, девочка-девочка от родителей посыпались вопросы дети отвлекаются и так далее те же замечания со стороны учителей как быть Спасибо за вопрос. Рассадка детей, конечно, это хороший шаг, но он является полумерой, потому что то, о чем мы с вами поговорили пару минут назад, это все относится именно к нашему сознанию вообще в принципе. Рассадить-то можно мальчика и девочку, но отношение мое поменялось к ним или не поменялось? И э, вот если этот вопрос, он подразумевает о том, что э, э, какое-то желание было это сделать, но моего реального отношения это не поменяло к ним. И поэтому мальчики и девочки ведут себя, э, ну как сказать, э, вызывающие, не потому что они плохие и хотят какого-то там э, помучить учителей, а потому что э, э, они требуют от взрослых определенной осознанности. Я вот абсолютно в этом уверен и вижу, как это работает и с моими детьми, и с детьми, которые в школах учатся, где я могу с ними общаться. Как только ты начинаешь действительно подходить к пацану, как к мальчику и к будущему мужчине, к будущему защитнику отечества, ты всю тему перед ними не делаешь, и неважно, какой класс, да? Через время этот ребенок начинает гармонизироваться только потому, что ему нету необходимости вызывающей себя вести. Какой смысл вызывающей себя вести, когда он получает то, что нужно? Это ценность свою. Фразы такие, например, как ⁇ Спасибо, что ты есть ⁇ Я очень рада, что ты в моем классе. Без тебя было бы не так, да? было бы как-то хуже мне очень ценно, что ты говоришь, потому что твои мысли, они уникальны. А почему? Потому что вот первый ваш вопрос. Да? Все дети уникальны. Когда ребенок что-то делает, мальчик, например, можешь сказать, что э, э, э, это, это только ты можешь так хорошо сделать. Да? Тихонечко, чтобы, может быть, другие не слышали. Тихонечко на ушко пошептаться. Вот. К девочкам другой подход. К ним садишься и говоришь, девчонки, какие же вы прекрасные. Какие же вы мягкие. Я вот рядом с вами нахожусь, как учительница, и я просто таю рядом с вами. Давайте вот мы какое-то задание сейчас быстро перешим, как будто задание не важно. Важно вот это общение, что вот как здорово, что мы все вместе с вами. И вот оценивать это постоянно и говорить с мальчиком, что они ценят и девочек. Девочкам постоянно говорить о том, что как классно, что есть мальчики в классе, потому что они очень цены нам. Да? А это уже совсем другие уроки, совсем другой взгляд, совсем другое настроение, когда вы заходите в класс. Да? Это совсем другое. Это первый момент. И второе, что хотел сказать на этот вопрос, очень важный. Мы же с вами люди, которые двигаются по пути осознанности. И очень важно помнить, что когда ты в этой жизни делаешь что-то действительно достойное, светлое, доброе и нужное людям, всегда всегда пространство начинает э, бойкотировать, бунтовать и защищать свои границы э, неосознанности. Да? Это всегда э, оценивают люди, которые переходят на вегетарианство. Когда вы начинаете, например, не есть мясо, начинают все люди с ума сходить вообще. Как только ты перестаешь съесть запеканку на завтрак, вообще тебе никто слова не скажет. Ну вообще никто. Ну ешь ты, не ешь, какая разница. Но вот если ты мясо перестаешь есть, либо начинаешь вести уроки с любовью и начинаешь в школах что-то осознанно делать, вся администрация до министра образования просто сходит с ума и делают все возможное, чтобы вы были, продолжали быть удобным человеком для системы в виде винтика, либо чего-нибудь еще. Да? Поэтому вот, учительница, которая задает вопрос, я желаю ей терпения и стойкости в ее пути. А это только, это только начало пути, поэтому вот так. Здорово. Я благодарю да, за комментарии по поводу того, что мир начинает бойкотировать. И можно даже посмотреть на то, как сложно нам прививать полезные привычки, именно полезные. Потому что есть наши желания, и мы часто начинаем с не очень осознанного уровня стартовать нашу жизнь. И нам кажется, что наши желания — они правильные. Вот я вижу иногда даже люди, не знаю, играют, допустим, в там, компьютерные игры чрезмерно. Да? Любой инструмент, он нейтрален до тех пор, пока мы не начали его как-то неправильно использовать. Вот только тогда он становится негативным. И я знаю людей, которые искренне верят, что просидеть половину своей жизни в играх компьютерных для них это польза. Для них это действительно в каком на каком-то уровне польза, потому что, возможно, внешний мир для них настолько стрессовый, что, погружаясь в компьютерные игры, они испытывают там какое-то расслабление. И вот это они видят для себя пользой. Но если копать глубже, а человек, идущий по пути осознанности, это тот, кто не побоялся копать глубже, потому что там, ой, как много всего. И э, эти люди, они понимают, что есть приятно, а есть полезно. И вот выход из привычки, приятной привычки, да, там, ну, чипсы, допустим, не знаю, кому-то приятно кушать чипсы, потому что очень много эмульгаторов, да, они влияют на наше там, мнение об этих чипсах. Но мы все знаем, что полезно кушать другую еду. И вот когда мы начинаем этот переход, а, действительно, наше, просто вот наше тело, наше сознание, те вирусы, которые живут внутри нас и привыкли этим питаться, все сопротивляется. Это действительно так. Поэтому можно действительно сказать, что для того, чтобы перейти на уровень осознанности, нужно пройти некий фильтр Вселенной и дойдут туда, ну, далеко не все, но кто дойдет это действительно люди, которые способны менять не только себя, но и то, что их окружает. Вот. А какие, может быть, есть приемы у вас в общении с детьми проблемными. Ну, я их так назову. Понятно, что это дети, у которых, ну, которые уже кричат подсознательно своим отцом, uh -huh. что что-то нужно менять. А, ну, хороший вопрос, спасибо. Он действительно волнует многих. Но, честно, мой ответ, может быть, он не покажется ответом. Здесь очень важно именно отношение. Если передо мной стоит два ребенка, и один как бы нормальный, обычный, беспроблемный, а второй как бы проблемный. И я делаю все возможное, чтобы они об этом знали, то я уверен, что ничего не получится. Ни с нормальным ребенком, ни с ненормальным ребенком. Получится только Воспитать в нормальном ребенке какую-то гордыню, ощущение, что он лучше кого-то, и мы тем самым разрушаем душу. И поможем проблемному ребенку убить в корне веру и надежду, что завтрашний день может быть лучше, чем сегодняшний. Поэтому, конечно, первое, что надо сделать, это если у вас есть рядом дети, которые проблемные, непроблемные, сделать все возможное, чтобы прекратить оценочную деятельность. Дети, они нету, в гуманной педагогике есть такой подход и вера, то ли принцип, что нет случайно рожденных детей. Их нет. Если ребенок родился в той семье с такими-то способностями, либо, как нам кажется, отклонениями, в этом есть огромный божественный смысл. И если наше ограничивающее понимание не понимает этого, то это проблема ребенка или наша. Да? Конечно же, дети не должны чувствовать наше это ограничение. Но если они это чувствуют, вот это наше ограничение, когда мы на детей вот так, так вот смотрим, ай-яй-яй, какой же ты проблемный, постоянно у тебя с какими-то трудностями такие, да? то вы хотя бы должны помнить, что в этой жизни всем людям нужно счастье и любовь. Все люди объединяются вокруг этого вопроса, понимаете? И получается, что если а, ребенок, либо человек ведет себя проблемно, это значит что? Это значит, что ему надо больше любви и больше вот этого внимания, чтобы ему стало легче. Поэтому, если вы родитель, либо учитель, пожалуйста, покажи, проявите ему с ним еще больше любви и больше а, вот этой заботы, несмотря на то, что он делает. Это можно, конечно, родители сразу думают: да, он там будет пить, и я буду говорить: какой ты молодец. Нет, конечно, я не про это. У нас есть определенные человеческие нравственные границы, которые ну, нежелательно кому-либо переходить. Но внутреннее мое настроение, оно должно человеку показывать следующее, что я тебя вижу, дорогой, я тебя вижу, мой прекрасный ученик, мой сын, я вижу, я слышу, что тебе сейчас плохо, я понимаю, что ты чего-то требуешь, то, чего я, может быть, сейчас дать не могу, прости меня, пожалуйста, как нам быть? Скажи, давай сядем, поговорим, как нам быть? В этом разговоре у нас вскрывается очень огромная потребность ребенка быть взрослым. И даже вот возвращаясь к предыдущему вопросу про шестой класс, было бы здорово, чтобы учительница пришла и сказала, милые мои хорошие, как быть? Я хочу для вас как можно лучшего, но вопросы сыпятся от ваших родителей, от моих коллег, что вы вот так-то себя ведете, вот так-то сидите. Я понимаю, так может быть не надо как лучше, или все-таки стремиться как лучше, но может быть вместе это сделать. А если не вместе, то что делать? А если вместе, то как? Да? И вот когда я с этим проблемным ребенком беседую таким образом, я показываю ему А, что есть трудность, с которой мы справляемся, и Б что есть надежда, что мы вместе ее решим». Вот это называется э, ну, это называется такой маленький шаг к всепрощающей любви, который очень важна. Даже Иисус говорил про притчу. «Если у вас сто овец и одна потерялась, что вы будете делать? Идти за э, теми, кто остался, либо пойдете спасать вот эту одну овцу?» И он mm -hmm. намекает, что «мы пойдем спасать эту одну овцу». И если у меня в классе 30 человек, из них одному плохо, и все его вешают ярлык, что он якобы проблемы, потому что мы не умеем с ним общаться, не ни более. И гиперактивных мы вешаем ярлык только потому, что мы не успеваем и за ними. Поэтому их надо затормозить всякими ярлыками. А я как учитель понимаю это. Конечно, я больше внимания ему отдам. Я ему урок посвящу. Я ему стих напишу это, этому ребенку Выведу его перед классом и скажу, я хочу рассказать о его героическом подвиге, который он сделал там, с родителями, которые я вдруг, например, узнаю. Понимаете, вот это, называется, вот это называется то, что мы как родители либо учителя стараемся стать лучше, подарить надежду всем детям. Ну вот, Лера, как-то так, но я не знаю, ответ ли это, но это, это очень важно было проговорить. Благодарю. А, наверное, у меня последний вопрос. У нас еще 4 минуты на эфир. Uh -huh. И мне кажется, он получился очень полезным и глубоким. Если да, ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь. И если есть какой-то короткий вопрос, могу еще задать от аудитории. У меня вопрос следующий. Наверное, мы как качественный цикл, с чего начали, на том, и я хотела бы завершить, поскольку я вижу, что... Правильно, вот естественно, правильно себя может вести человек в определенном хорошем, наполненном ресурсе, потому что когда у нас ресурса нет, то у нас срабатывает программа, что мы сначала начинаем спасать себя и уже только потом... А, вот какой у вас образ же, может быть, какие-то есть, не знаю... Список обязательно важных вещей, которыми, за которыми должен осознанный, зрелый человек следить, может быть, это какие-то практики, но что-то такое, что позволяет ему самостоятельно, изнутри себя, понятно, что там благодаря Вселенной, Богу, но изнутри себя, а не от окружающих людей, этот ресурс доставать, то есть ехать на своих ногах, а не на чужих плечах. Лера, немножко связь пропадала. Правильно я вас услышал, что вы спрашиваете, благодаря каким практикам взрослый человек может доставать свой ресурс и не быть зависимым от другого человека. Правильно? Как должен? Какие составляющие здорового образа жизни позволяют человеку быть в ресурсе для того, чтобы так качественно коммуницировать с окружающими и детьми, в первую очередь? Давайте я, наверное, вот тоже как постараюсь свое короткое мнение сказать. Uh -huh. У меня вот мой учитель, которого я очень сильно ценю и учусь быть у него учеником, Шалла Александрович Манашвили он сказал о том, что мы рождены друг для друга. Получается, что я рожден для вас, а вы для меня. И если так сложилось, что сегодня утро начинается с вашего сообщения с вами, это значит, это значит, что я должен всего себя отдать. В, то, в той форме, в то время, которое Бог нам дал пообщаться. Не думая о том, что мне за это будет, получается либо не получается. Искренне хочу, чтобы ваша жизнь была максимально счастливой, хорошей, так же как у ваших подписчиков. Но вы, например, ведете эфир. Это может быть так, знаете, я могу играть в такую игру, что вот видите, какой я хороший, думаю о всех так. Но в нашей жизни таких встреч ежедневно происходит очень много. С продавщицами в магазине, с контролерами, с юристами, с врачами, со своими собственными родителями и детьми. Это поставили меня поставили, Бог поставил меня сейчас именно рядом с этим человеком. На один день, на одну минуту, на всю жизнь. Не знаю, это, это не наше право решать. И вот что я могу дать этому человеку хорошего, что я могу, как я могу поддержать, как я могу, могу помочь, не думая больше ни о чем, потому что я рожден для этого человека. И Бог, конечно, хочет, чтобы мы поддерживали друг друга. И самое интересное, как вот есть два окно, два пути — материальный и духовный. Да? Если я в материальном, материальной жизни имею два яблока, а с одним яблоком поделюсь одним, у меня одно яблоко останется. Было два, осталось одно, ощутимая разница. Но в духовном мире есть закон, чем больше отдаешься, тем больше получаешь. Если я больше любви вам отдал, больше улыбок отдал, больше благословений вам отдал, то, скорее всего, когда-нибудь, если это нужно, ко мне это вернется да? вернется в виде ресурса, в виде тех мыслей, тех того состояния, которое нужно моим детям. И это надо просто, как знаете, как мышцы тренировать в спортзале — либо там что с чем-то еще, как инстаграмом мы занимаемся постоянно. Это надо каждый день тоже делать со своими людьми, близкими и тренировать просто этот навык. И мне кажется, что э, только так, мне кажется, мы можем создать то общество, к которому мы стремимся все вместе. Ну вот как-то так, Лера. Спасибо. Не да? знаю, правильно ли я услышал ваш вопрос. Из-за а... связи немножко пропали слова. Я думаю, что ответ был полезен сейчас тем людям, которые нас слушают, потому что случайных слов, на мой взгляд, тоже не бывает. Я благодарю дядю Женя за чудесный эфир. Я желаю всех благ. Я сохраню этот эфир. Кто подсоединился в самом конце, вы сможете его посмотреть сначала. Я приглашаю вас подписываться на оба аккаунта, если тема вам близка. Она вам явно была близка, потому что вы сидели uh, с нами. Спасибо, что вы провели это время с нами. Uh, всем. Да. Я держу вам. Просьбу. Лера, спасибо вам за возможность. Вам чудесного... Вам действительно всех благ в вашем деле, потому что чувствуется искренность и глубина. Угу. Будем тогда прощаться. Да всем, да, всем до свидания, Будьте просто. счастливы. Да, до свидания, до свидания.